بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنى بسنة خاتمي أنبيائك يا عاصم قلوب النبي о Аллах, в этот день одари меня дружбой своих друзей и введи меня в число враждующих с врагами Твоими. Помоги мне жить так, как жил последний из Твоих посланников, Мухаммад, да будет благословен он, и следовать его пути, о вселяющий непорочность в сердца пророков. Аллаха У нас есть хадис, что человек не достигнет истинной веры пока не перестанет любить своих неверующих ближайших родственников ради Аллаха и ради Аллаха возлюбить самого долгого человека из-за того, что он верующий. Имам Баакир, алейхиссалам, сказал человеку, если хочешь понять из людей рая или из людей ада, взгляни в свое сердце. Если увидишь, что любишь людей, подчиняющихся Богу, тот, из людей рая. А если любишь людей грешних то ты из людей ада. В день воскресенья человек воссоединится с тем, кто его любит. Вассаламу алейкум ва его ва